Кракен – легендарное морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название. Первое неточное описание кракена встречается в сочинении «История северных народов» 1555 года шведского историка и географа Алауса Магнуса, ошибочно считавшего его водившейся в норвежском море гигантской рыбой голова которой снабжена была огромными глазами, с большими ярко-красными зрачками, и усажена короной из рогов, напоминающих собой корни вырванного из земли дерева, с помощью которых такое морское чудовище может утащить за собой на дно огромные нагруженные корабли, какими бы опытными и сильными ни были его матросы. Подробную сводку морского фольклора о Кракине впервые составил датский натуралист Эрик Пантопеден, епископ Бергенский, ошибочно относя это существо к скатам или морским звездам. В своем труде «История природы Норвегии» он писал, что кракен представляет собой животное размером с плавучий остров. По сообщению Пантопедана, кракен в состоянии схватить щупальцами и утянуть на дно даже самый крупный боевой корабль. Еще более опасен для судов водоворот, который возникает при быстром погружении кракена на морское дно. В английском издании Джеймс Хроникл в конце 1770-х годов приводилось свидетельство капитана Роберта Джеймсона и моряков его судна о виденном ими в 1774 году огромном теле до полторы миль в длину и до 30 футов в высоту, которая то появлялась из воды, то погружалась и наконец исчезла при чрезвычайном волнении вод. Вслед за тем они нашли на этом месте такое количество рыбы, что заполнили почти весь корабль. Это показание было дано в суде под присядой.